Итак, продолжаем решение. Мы пришли к тому, что модуль нашей величины полного ускорения точки B равен 16,746 см в секунду в квадрате. Мы получили его со знаком плюс, значит, с направлением этого вектора мы угадали. Собственно говоря, мы уже знаем, что мы угадали и с направлением второго вектора, потому что мы решили это уравнение до этого геометрическим способом, просто не нашли численные значения. Ну что ж, и теперь нам остается только найти, что использовать. Я напомню наш алгоритм, значит, что вот в это уравнение подставляем все данные и находим значение скорости, значение ускорения точки B, тангенциального ускорения, его вращения вокруг точки A. Оно будет равняться, значит, чему? Ускорение нормальное синус 30 плюс ускорение тангенциальной точки А синус 60 минус ускорение точки Б синус 30. Это будет равняться нормальное ускорение точки А. она у нас чему там было равно двадцать два с половиной. Умножить на 1 вторую. Плюс, там у нас что? 20 умножить на корень из 3 на 2. Минус 16746. Умножить на 1 вторую равняется. 22,5 это 11,25. Плюс 10 умножить на корень из 3. Ну, давайте уже вычислим. 3. Корень из двух. 1, 7, 7, 7, 3, 2. 17, 321. 17, 321. Минус половина от этого числа у нас что будет? 8. И где-то там будет, что у нас? 373, скорее всего, да? Это будет равняться... Давайте теперь прибавлять 11 с половиной плюс 17 231 неправильно 11 с половиной плюс 17 321 минус 8373 равняется 2448. 2448 сантиметр в секунду в квадрате. Теперь используя, опять-таки, известное выражение. У нас всегда, когда есть тангенциальное ускорение, мы всегда вспоминаем, что оно связано с радиусом и угловым ускорением. Вот этой формулой. Значит, давайте мы сразу перейдем к этой формуле, то есть к формуле тангенциальное ускорение точки B в ее вращении равно чему угловому ускорению звена BC умножить на радиус точки B, то есть на AB. Отсюда мы находим, что угловое ускорение звена BC равняется от антенциальной точки B делить на АВ. Кстати говоря, да. Обратите внимание, мы получили со знаком плюс это значение, и поэтому у нас о чем речь у нас о том, что мы произвольно направили этот вектор правильно, то есть мы вектора направили правильно. Если бы здесь мы получили минус, повторяю, нам бы пришлось поменять направление этого вектора. Итак, что у нас здесь будет? 2448 делим на АБ на 60. То есть это будет, это будет делим на 60. 0,341 радиан на секунду в квадрате. Теперь как направлено. А, да. А как направлено это угловое ускорение? Значит так, давайте разбираться. Угловое ускорение направлено так же, как тангенциальная составляющая. То есть угловое ускорение звена АВ направлено туда. В данном случае против часовой эпсилон Б, да, мы его обозначили эпсилон ВС. А угловая скорость, напоминаю, направлена по часовой. Это омега bc. То есть угловое ускорение направлено против угловой скорости. Значит, это звено совершает вращение какое за замедленное. Но это все связано с движением вот этого звена в данный момент. Итак, мы определили что вот эту часть и вот эту. Нам осталось определить только что ускорение точки ускорение точки С. Для этого мы, естественно, можем использовать все то, что нам было сделано здесь, то есть вот это же выражение написать но теперь вместо точки А мы рассматриваем какую точку? Точку С. То есть ускорение точки С состоит из ускорения точки А. Я напомню, что мы его разбили на два составляющих. Плюс что? Ускорение точки С в его вращении вокруг точки А. То есть опять, опять я поменял управление, ну да ладно. Порядок, то есть слагаемый. Хотя лучше соблюдать единообразие. Конечно. Это не имеет значения, но просто при решении задачи я уже писал здесь. Обратите внимание, сначала я писал, что сначала нормально, а потом тангенциально. Поэтому лучше дальше везде соблюдать единообразие. Ну да ладно. Сейчас у нас идет черновое решение. Итак, при этом вот здесь нам известно все и направление, модуля. Вот здесь нам уже ничего не известно. Ни модуль, ни направление. То есть, и здесь x, и здесь x. А вот здесь у нас известно, что... Да все то же самое. То, что мы говорили... Давайте я сейчас запишу опять этот чертеж. Это уже будет рисунок, допустим, 8. Или какой-то... Строго говоря, надо будет еще и формулу нумеровать. Но это при записи на беловик. А... Вот точка С. В отличие от точки Б, про которую мы знали, что вот полное ускорение точки Б направлено куда-то сюда, по этой прямой, ну или вверх, или вниз, про точку С мы вообще не можем ничего сказать, поскольку она совершает сложное движение. Но мы можем точно так же утверждать, что при ее вращении вокруг точки А нормальное ускорение точки С направлено к точке A, А, а тангенциальная, направлено перпендикулярно к этому радиусу, то есть вот по этой прямой. То есть про точку, про эти два ускорения мы можем сказать, что у них что? направление известны, а модули тоже нам что? Неизвестны. Но поскольку мы теперь уже знаем угловое ускорение и угловую скорость, то мы можем определить эти модули независимым способом. То есть ANC будет равняться чему? Омега БЦ квадрат умножить на АС, Повторяю, мы рассмотрим вращение вокруг точки А. Поэтому радиус берем относительно центра вращения. А тангенциальное ускорение будет равняться чему? Эпсилон БЦ умножить на радиус вращения. То есть, омега БЦ у нас было равно... Где-то мы его вычисляли. Вот, 0,289... 0,289 в квадрате умножить на 20. 20 же был равен, да? Этот отрезок АЦ, треть от, да, по-моему, треть, да, BC 20. А эпсилон BC у нас было равнять чему мы 0, 341. 0,341. 0,341 умножить на 20. Это у нас приблизительно давайте 0 289 в квадрате умножить на 20 это равняется 1 шестьдесят67 16 сантиметр в квадрате а это у нас 341 на 2. Это будет 6,82 сантиметра в секунду в квадрате. То есть мы определили и этот, и этот модуль независимым способом. И мы готовы приступить что? К решению, к элементарному, в общем-то, решению этого векторного уравнения. То есть просто выполнить сложение вот этих всех векторов и определить... Неизвестный вектор c. Естественно, это будет тоже проще всего выполнить каким способом, как я вот здесь говорил, каким графическим. Если у вас под рукой, повторяю, есть измерительные инструменты типа в виде линейки просто. Выбираете масштаб, откладываете вот все эти вектора в выбранном масштабе по известным направлениям, поскольку, повторюсь, все известные здесь и здесь. И находите линейку, измеряете получившийся вектор АС. И... Умножаете на масштабный коэффициент и все у вас получается. Ну что ж, в данном случае, естественно, мы должны все-таки использовать опять метод проецирования. То есть вот этот метод мы должны с уравнение уравнения спроецировать на оси x и y, но об этом в следующем фрагменте.